Скажите, пожалуйста, о представляемом проекте сегодня. Сегодня на выставке «Транспорт России-2016» представляется компания «Зао Струнные технологии», город Минск, Республика Беларусь. И мы презентуем наши инновационные разработки в области транспорта, которые, можно сказать, со вчерашнего дня начали в железе, в металле проходить свое тестирование в городе Марина Горка, Беларусь. А какие преимущества основные пляжителей принесет? В первую очередь, ну, я бы сказал, даже не то, что для жителей планеты, наверное, или для жителей, для покупателей, для заказчиков, можно сказать так, для рынка. Мы говорим о дешевизне, что низкая стоимость путевой структуры, низкая стоимость подвижного состава, экологичность, большие объемы возможной перевозки людей, пассажиров. Ну, пассажиров грузов из-за немного другого подхода к логистике по сравнению с традиционными видами транспорта. Дешевая стоимость, она связана с стоимостью строительства? Это, это входит в, в это стоимость составных частей, путевой структуры, опор инфраструктуры, связанные с посадкой и высадкой пассажиров, то есть станции, депо, связанные с системой управления, которая также разрабатывается в нашей компании, и подвижные составы, которые не представляют из себя большие, массивные, традиционные поезда или вагоны, а компактные, легкие дешевые транспортные капсулы, можно сказать так. А какова выходит стоимость за километр? Ну, я не очень люблю говорить по этому вопросу в связи, в связи с тем, что это мы тогда представляем, смотря где, да, то есть это в горной местности, на равнине, какие объемы мы должны перевозить, как далеко находится, например, надо вести в джунгле или надо вести рядом с городом. То есть, понимаете, да, тут очень можно с цифрами аккуратно надо быть и с такими вопросами. Вот, поэтому можно сказать, Грубо, да, что для городской перевозки мы можем дать цену для путевой структуры под ключ, это имеется в виду и путевая структура, и подвижной состав, систему управления, где-то от 1 до 3 миллионов долларов. Грузовая примерно выйдет в такой, же, в такой же стоимости. Вот. А если говорить о высоких скоростях, 200, 300, до 500 километров в час, то мы можем уже заявлять от 5 миллионов долларов до 10 миллионов долларов. Где-то так примерно. А когда ориентировочно, сейчас уже прошли испытания в Экотехнопарке, а когда вот люди смогут сами вот посмотреть, попробовать быть, экземпляры, которые представляются mm -hmm. на выставке, вы имеете в виду коммерческое применение технологий? Да? Мы сейчас работаем с потенциальными заказчиками из нескольких стран. Это Австралия, которая, представители которой были у нас вчера на экопарке и воочию наблюдали запуск. Это крупнейшие инженерные корпорации, которые задействовали в строительстве э, высотных зданий в Дубае. Это профессиональные оценщики, которые оценивали капитальные операционные затраты компа строительной технологии. Это в том числе политические корпоративные лоббисты. Вот. Также были представители филиппинской крупнейшей компании, это инфраструктурный гигант который строит по всем Филиппинам дома, транспорт, энергетику, который, с которыми мы познакомились на, и на трансе в Берлине. Вот. Были представители России, Израиля, Канады. Поэтому сейчас мы со всеми этими странами работаем, а, в том числе и вот Индии еще. С, этим, с этими странами мы работаем, где первыми получится, скажем так, максимально подвинуть проект. Я думаю, что в, этот, в ближайший год будет уже точно ясно. Вот в следующем году будет точно ясно. И вот такое замечательное событие произошло. Первое испытание. Расскажите вот немножко об этом, как они прошли. Испытания прошли замечательно. Конечно, мы начали тестировать это еще немножко раньше, да, для того, чтобы все было красиво, правильно. Вот. Значит, скорость наш модуль показал на испытаниях 37 км в час. И мы планируем ее увеличить в ближайшие две недели до 50, а потом, укрепив путевую структуру, достичь заявленной скорости 150 км в час. Вот. Испытания прошли замечательно. Вы понимаете были профессиональные инженеры которые, когда видят конструкцию видят не то, что конкретно вот обыватель просто завершенную конструкцию он видит потенциал он понимает, что если вот даже у текущей, у текущей технологии поменять транспортный двухместный модуль на небольшой контейнер на 300-400 кг, то с помощью уже этой путевой структуры, легкой, без ненапряженной внутри, можно возить объемы там до 5-10 миллионов тонн. Они видят потенциал, поэтому с ними, с профессионалами, работать легче. Скажите, напоследок сегодня уже подходили официальные лица, как они назывались о В первую очередь было очень приятно, что наш ТЭН посетил Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, который в 2009 году первый презентовал эту технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Ульяновской области на госсовете по инновациям. И он с большим удовольствием увидел, что проект развивается. Тот проект, к которому он приложил всего серьезные усилия, потому что, сами понимаете, для чиновника высокого уровня предлагать проект, который развивается, это серьезная ответственность. Он не Боялся ее, он показал ее Медведеву, и сейчас он видит плоды того своего, скажем так, части, частички своей души, которую он вдохнул в проект. Вот. Поэтому он провел где-то здесь примерно минут 15. Мы пообщались около стенда, рассказали про наше продвижение. Он дал свою визитку, мы будем работать с ним теперь уже как и с Челябинской области, с которой мы чуть-чуть ранее подписали соглашение о сотрудничестве. Отлично, спасибо вам большое. Спасибо большое.